Банде Гуру Падот Дандам Бхакта Винда Саманитам сричайтанна Чайтанна Прпум Банде Нитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чарно Даям Гопи Жано Самаюктам Винда Банаману Ванша पतव्य के पासंद बवचा पतितान पाबने भविषणविभ्य नमन मुकन करति वाचाਲ पांगਲ त य के पात Шнавактипаде деви саттваттвейи намо нама Нараяно намаскитто норомчаиванороттамам Девинг сварасватингва Бхакси Прамодакша Ягодбаранна, Дейям Садапарихабанна Мавиштодухам, Тетхаспадам Сива Виренчаннатам, Сарнаям, Бетхат Тихам Панатопалла Банде Биспуре жито, кема пико во во душва уронану рагро сасаягро сарумурти, саради ками када кипам каруш, Шри Сядь дохитагада, дароси вассади, гаура Аджануламмитабхужанока бодато шанкританой капитару хамала аятахшо вишам бару дижавару жуго дармапалоу банде ягат приакару карунаа бхутару Харе Кришна Харе Кришна Кришна Hare Rām, Hare Rām, Rama Rām, Бхаван рупе насада нра нам Ганга таранграмания Ваги саджшо бадане, лакшми ржас чавакшеши, жасья стиде санбид памшингамам Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Панг Бхакти йог, Пари Бхавитхе Саро, Жо Ашасе, Шу Техшита Пато твам бхакти йогу приивабито хитсаро жу ашасе шутекшитапатанунуна тупун сам жади жади дхьято уруга явиивабети тат тадавапу пранясе садану граяю горягостипоти сисила Гуди Гуштипад я защищала Бхакти Сиданта, Саватига Самитарху. Пабхупад сказал, что если у нас есть безразличие, если мы не испытываем интереса к этой великолепной возвышенной Раси, то сегодня или завтра мы пойдем в, в какие-то материальные наслаждения и потеряем свой характер. если характер потерян, то все потеряно. И вот Чила Прахупад, Бхакти Сидданта сказал, что если мы <кхех>, имеем безразличие к тому великолепному, абсолютному, к расе, то, несомненно, мы пойдем в какие-то материальные расы, материальные наслаждения, потеряем свой характер. Мадхураса, несомненно наша наивысшая цель в нашем галдия Баджане, Как в соответствии с Сидданте Шричиттани Махапрабху, тут путь показанный Махапрабху, достичь того великолепного, высочайшего уровня — это наша цель. Но мы очень, к сожалению, часто мы можем обнаружить себя в очень плачевном состоянии, настолько плачевном, что, находясь в нем, очень трудно достичь той высокой духовной реальности. Кто-то говорит какую-то ложную философию, пытается как-то листить нам, но суть в том, что обусловленная душа для нее Кришнабаджан очень редок в ча, я говорил. Те, кто дживан мукты, Дживан Мукты, те, кто находится в, в своем, ну, то есть те, кто уже при жизни достигли состояния близкого к освобождению, те, кто избавились от материальных обусловленностей. Они все же живут в этом материальном мире, как мы с вами, но все же можно видеть, что они вне этих материальных ограничений. Они зовутся Дживанмуктами, Рупа Госвай говорит, дают нам наставления. И вот в Намаштаке есть такие слова. Мухта Кула, те кто, мукта, те, кто полностью освобождены от влияния Майя, те, кто могут понять великолепие Кришна Баджина только для них. Кришна Баджина возможен. Всем можно. Ну, конечно, другие тоже приходят на путь Кришна Баджина. Не надо мешать и останавливать, но то, что сказал Шила Бахтяна, это какие-то важные люди. Ну, имеется в виду соответствие с материальными оценками. Не в соответствии с духовной традицией, а вот с точки зрения обычных материалистов. И вот они советуют. вот нас вот спрашивают вот Акур, почему бы не позволить всем вступить на путь Кришнабаджина, выживет сильнейший и самый и достойнейший. Ну, в чем плохого, взять всех, как бы направить на путь Кришна-баджану, пускай все приходят в что плохого в этом? Так или иначе, выживет все равно самый сильнейший. Шила Бхактинова так сказал, нет, мы не можем такого сделать. Шила такого произнес такое пословица что Лучше, если Гашала будет пустая, чем если будут там какие-то бестолковые коровы и кому же следовать. Горья Баджа настолько великолепен, настолько возвышен, что даже те, кто очарили, они должны пытаться как-то помочь многим перед тем, как кому-то доводить, что они должны проверить, достойно ли это люди, пришли ли они совершать баджан или ради какой-то дешевой славы, каков их мотив. Шила Бхактина такого говорит, мы не можем позволить, кому попала Гаудия Баджан, Гуранга Махапрабху, он настолько возвышен что мы не можем позволить каким-то бестолковым людям осквернить этот путь Баджана, и поэтому все наши возвышенные люди Ачарьи, возвышенные личности Ачарьи, они подобны ментальщиком рынка Святого Имени. Рынок Святого Имени — это то место, где трансцендентная Харикадха, Харикиртан происходит, и это место, это обязанность Ачарья, поддерживать это место чистым, если, если что-то нечистое приходит, нужно взять и выместить вымести это за пределы этого места. если мы сможем поддерживать такую чистоту, то тогда у нас есть право говорить о великом с вами. Иначе нет. Что я могу сделать, говоря об этом? Поскольку мы должны помнить, что Шиман Махапрабху день и ночь последние 12 лет в Гампире, Махапрабху, он вкушал, он чувствовал вкус этой Адабавы, Маджарибавы, непрерывно, Махапрабху, он вкушал вкус этой. Расы внутри uh, Гамхеры вместе с uh, Рай Раманандой и с Рубдамадаром. День yes. и, и ночь. Like kind of и на самом деле наш Гудхия Баджан. Годья Бхаджин, значит, я узнал от силы Сиддадавгаса Махрадзу, от силы Прохопады, то, что Годья Баджан значит, с начала до конца. Это было, мы должны плакать день и ночь, мы должны чувствовать разлуку. То, что мы... То, то мы должны чувствовать разлуку с Бхагаваном, а мы, к сожалению, не чувствуем ничего подобного. И это не Годья Бхаджин. Кто-то спросил Гурки Шудас Бабаджи Махараджа, как обрести Бхагавана, как обрести Кришну. Бабаджи Махарадж <смех> сказал, может ли это плакать день и ночь под именем, вызывая Кришну. Гу Гурки Махапрабху, как вы плачете о каких-то деньгах, о родственниках, о женах. Но вы не можете полагать о Кришне. И тогда вы не можете ожидать, что вы достигнете чего-то серьезного. И вот Сила Бхактива Бхатитута Гаса Махарадж часто говорил, что все, ничего не останется у нас один ноль. Даже в какую-то негативную сторону мы можем уйти. И лучше находиться в, в каком-то отрица, отрицательном положении. Ну, и вот если кто-то подвигается в какую-то негативную сторону, значит, он даже оказывается ниже нуля. И если вы разобьете в какой-то день ваше сознание, то вам сначала нужно будет вернуться на нейтральный уровень на этот ноль и потому что продвигаться выше и поэтому пока мы, если кто там и вот это наставление такое, что если кто-то что-то не знает, лучше ничего не говорить людям, а не пытаться их как-то дурачить, И лучше вот ничего не делать, чем пытаться ну, навредить кому-то, даже неосознанно. Господи, в соответствии с со сердцем преданных, вы явились внутри сердца этого преданного, как надо, надо, Кришна не может. Явится в сердце Туласидаса, поскольку Raja. тот стремился к Раме, к Рамачандре. И вот первое, очень важное. И вот мы должны помнить об этом всю жизнь, даже оставив этот э, мир, что наш путь, Баджима, это Шраута Панта. Мы не должны забывать об этом. это значит, вначале мы должны слушать вот чисто Гуру Вишнава в начале всего. Мы должны слушать слотостных уст тех грубочных самосознавших себя душ тех, кто совершает баджаны. После этого мы должны понять то, что они хотят нам сказать, осознать это. И тогда мы сможем видеть все так, как оно есть. Материалисты из-за своих денег могут купить билет до на самолет, но они не знают, что их, они сами, их э, родители, падают и, и попадет никто не может из них попасть во Вриндаван. Вриндаван — это не какой-то объект, в который можно взять и э, получить его даршину, взять и посмотреть на него. Сворог Гасай никогда не был физически во Вриндаване, но он написал Вриндаван шатаку. Насколько это удивительно, хотя он никогда не был во Вриндаване за всю свою жизнь, но он написал великолепную э, ашт, ашт, шатаку в честь Вриндавана, поскольку он изначально из Вриндавана. Мы можем пойти с какими-то материальными органами чувств, но на Гавадхане многие видят одних обезьян, Испражнения и прочее. И вот как Шили Пулигаса и приходили преданные, говорили, что из Вриндава, спрашивал, как там во Вриндаване, но они говорили одни там, канализации, испражнения везде, обезьяны воняет, это всюду, вот это, вот так это они видят Вриндаван а этими материальными глазами. мы можем видеть только какие-то материальные вещи, а увидеть Бхагавана не, не так просто. Вот, первое, я хочу в какой-то день обсудить эту шлоку более подробно. Сейчас только одну шлоку. Вначале мы должны услышать right? трансцендентный звук, от Шабду Браму из э, достойного должного источника, и потом она войдет в наше сердце, очистит его, тогда автоматически вы увидите все, поскольку с помощью Харикатхи, с помощью чистой харикатхи и киртана вы можете очистить ваше сердце от такого процедура. Нет другом пути, Я много раз я говорил. И вот в соответствии со степенью слушания Харигадхи с полным осознанием, с нашим... мы можем... С, с, со способностью осознания мы можем развить даршан не с помощью денег, к власти или еще каких-то материальных качеств, а с помощью способности к осознанию. И Шила Бхактюна такого говорит в начале всего мы не должны пытаться увеличить количество обезьян в нашем обществе. В нашем гурдиво-шиновском обществе мы не должны стремиться к количеству, приглашая всяких обезьян, собак и шакалов. Наоборот, нужно стремиться к качеству, а не количеству. Как Шивас, бандит, говорит, «Наши готры, наше количество предных должно увеличиваться, но это не, тот процеду... не та процедура, процеду, которой вы следуете». И вот, что же говорить о Джаде О ком Джаганат танцует в виде Слушай Слушаем я сам Джаганады читают о нем, какой бы они рады, но и кто я, чтобы говорить о нем. Ka И вот что swara говорится swara. здесь. Энджаймент, первый день. If, жади Хари Свара by hearing Krishna, if rasa overflowing inside your heart, If you are really interested. Если вы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы узнать о трансцендентных лилах Радагавинды, то вы тогда должны зависеть от милости Джады Бхагасвами. Почему? Джайдев Госвами Он великий Ачарья на пути к Баджана. Вы можете бояться, пытаться спорить, но Джайдев Госвами родился 2000, вот еще в 1200 году по Пенкальскому календарю, как это возможно? А? Махапрабху родился, 40. явился в 1400, 1400 каком-то году, в то время в Махапрабху еще не было. When, when, when, when, Или когда Биламангл Такура родился, Махапрабу явился. Был ли Махапрабху? Нет, его еще не было. Махапрабху потом, гораздо позже явился, и откуда этот вопрос возникает. И вот один, одна сокровенная седанта, и Ходжей с вами э, родился перед явлением Шичатани Махапрабу и Билла такого тоже я явился раньше, Мадавина Пурипа, тоже раньше. Что говорить о них? Даже я могу сказать, Рамунжа Чария, Мадава -чари, Вечно с вами все они получили Даршан Шичатани Махапрабху. Здесь они приходили сюда. Не все знают. Даже Шанкрачария приходил. Махапрабху сказал, иди, иди отсюда. Это не твое место. И вот Махапрабху сказал, что ты иди отсюда. Это не твое место. Это Навадхипа. Кто нет, Читушан. Шактариша, Новая Гендра, кто все, все приходили сюда. Поскольку Гура Лила это она вечная лила. Какие-то глупые люди могут спорить, Шила Бхагавантакуру пишет такую седанту, что Джаджагасвами пришел позже, Билла Магару пришел попозже. А точнее Махапрабху после их пришел, но они обрели, обрели Даршин Гуру Ватара Махапрабху золотого цвета расплавленного золото, они уже видели его. Было мангалтакурджасвами, да, видя пати, кто нет, поскольку без связи с Гурангой, без связи с Гурангой, это это невозможно. Она невозможна. И вот Гурангамаха Пабу уже явился внутри его сердца, их сердца гораздо раньше. И вот я сейчас хочу сказать о Джай Девига с Он очень очень высокая тема о Джадеви и несколько и мы очень чувствуем себя очень, так сказать, сложно в Кришна Паджани, но если вас, кто-то спросит каково самое простое в вашей жизни Шила Прахупад может ответить что самое простое в нашей жизни Кришна Бхаджин — это самое простое. Нет ничего более проще, чем Кришна Бхаджин. Но мы не можем его совершать, поскольку у нас какое-то лицемерие. Кришна Бхаджин — он очень прост. Шила Бхаджина такого говорит, что Кришна Бхаджина – это самое простое, что может делать душа. Но мы, к сожалению, не можем, поскольку мы лицемерие. Есть какое-то лицемерие, и вот это очень долгая тема. Я хотел сказать о дзивататве, но все же это было недостаточно. Хотя говорил достаточно много, еще хочу сказать, Дживатма, она приходит из татаста -тата Шакти, я знаю, вы знаете об этом. Че Шакти Джив Шакти. И, и но мы не можем понять, что пограничная энергия Дживатма, я имею в виду, чин мой дживатма может как со, с духовной стороны, так и с материальной быть. И все дживатмы, у них есть склонность к наслаждению, пурушакха. На самом деле, в английском мы можем сказать, кто-то вот, мужчина, кто-то женщина, но в соответствии с санскритом называется, но о дживатмах, душах. Но это не, сказать, это не полное, не их подлинное «Я». Если посмотреть на душу, внутри их э, сердец, то уже сложно будет сказать, кто мужчина, кто женщина, но одно точно. Поскольку дживатма — это татаса-шакти, шакти значит, это энергия в соответствии с физикой тоже. Но суть в том, дживатма, джив-шакти — это нет. Джива-шакти, если поешь, мы не можем найти Джива-шакти, что Джива-шакти — это внутри Кришны. Швару-шакти уже внутри Кришны. Но Джива-шакти не внутри Кришны, но -кришны. она с Кришной. Она непостижима. Это одна из видов очинти Шакти, хотя Джива Шакти снаружи, но все же она вместе с Кришной. Это нечто великолепное. И этот джива Шакти. Мы можем сказать, что это Шакти Татва, Ватхарани Шакти Татва, Лалитави Шаква. У них все Шакти Татва. И Дживатма это тоже Шакти Татва. Но дживатма мы не можем сравнить дживатму с Радхарани, Вишак и Лалитой. Они с они все исходят из Сваруп Радхарани, но они все татасто-шакти. И вот пытайтесь вспомнить одна татасто-шакти джива, Одна татаса джива, если достигает успеха, обретает ситхи, то, несомненно, этот дживатма может достичь Галако Вриндавана. Так или, так или нет, да. После совершения баджина вот она может так достичь Вриндавана и совершать слово как, как Брихад Бхагав описывается, как Гупакумар достиг вредавана. И вот если вы с -с -с вообще собираетесь совершать баджан совершенным образом и достигли достигли успеха с Ратиманджари Бхавой или гунаманджари Бхавой. И с его под руководством подлинного Губу, который уже обрел Расататву, но у вас должна быть связь, чтобы достичь чего-то, вот. И вот. И вот это не, не значит, что вы оставляете тело, с, э, родитесь в Гуна-Манджаре во Вриндаване, это не так. И, то есть, если, если вы достигли успеха в баве Гуна-Манджаре, это не значит, что вы попадете во Вриндаване и станете другой гуна -манжаре. это Майвада. И, как кто-то думает, что если хочет э, занять место гуна то нужно выгнать Гурдеву с его поста и занять его место. Это Майвада. И вот чтобы занять пост Гурдева, Лалит или Шаки, это Маевада, по сути. И вот Дживатма, когда достигает успеха Мава Гунаманджари, она может обрести Такую бабу, но это не значит, что она займет ее место, поскольку эта дживатма, она достигая успеха Во, в уголок увриндования, она достигает вечного служения, но все же эта дживатма, эта дживатма. Не, не забывайте об этом. Этот дживатма достигла успеха, но все же она следует этой гу, гунаманджаре, имеет ее же настроение, но это не значит, что дживатма она станет этой гу, гуна манджари, например. Она будет следовать и жить под ее руководством, иметь такую же балу, поскольку если какая-то дживатма достигает успеха, и вот какая-то дживатма достигает успеха, но все же она дживатма ну, Лолита Вишака, Гуну Манджари, Раджи Манджари, они исходят из Этот Живатма, хотя может достигла успеха, но все же она остается Живатмой, но разница с, с, с, только в том, что она достигла сетх совершенства и те, кто... Вечные спутники, как Шила так и Гуру они не Дживатмы. Не совершайте ошибку я. Говорю, кто-то, достигающий совершенства. Это одно те, кто уже являются совершенными, как вот Гуру Шакти Вигахайна Мустата. То есть, здесь говорится что они именно горы шахты что они уже и, и, и уже совершены и пришли по милости Ган его шахте и вот за этого родился в кен... Кендрабилваграме, в Бирбуме. Если мы поедем в Качакрадаму, Нитянамде, то Бирбум, то нужно будет переехать, пересечь это место и там этого туда был, была очень бедная семья, но все же относительно образования. Если кто-то спрашивает, Джайдав Гасами, он великолепен. Он совершил баджан на берегу. реки Аджая. И там был известный Махадев на берегу этой реки. Он совершал халибаджан там. И потом, после того, как отец и мать умерли, он решил отправиться в Пуршоттам там, там, в Пуре. И вот он отправился в вдруг, да. И вот да. И там. да где-то под деревом в основном, везде находился в храме Джаганадха, ел подаяние, по -по которому которое мы давали. И вот однажды какая-то семья приехала, бенгальская семья, жить по ушатам Пуршатамдаме. Жайдев тоже как бы из Бенгалии происходил, как бы нехорошо это говорить про преданных, но так или иначе. Они тоже с Бенгала приехали, они были Великими преданными, и вот у них была девочка, очень-очень красивая, но они очень бедны были. И, и Джейдер там где-то с соседом его жил, жил там тоже. И однажды Джаганат пришел во сне отцу этой девочки сказал, что сейчас твоя дочь подросла. Ты можешь отдать ее жены Джадеву. Вот он там живет по соседству. Это мое указание. Вот свою дочь за него. И этот человек с утра вместе с женой и дочерью Пришли в Тир Джайдев Госвами. Джайдев, он был нищий. Почему вы пришли ко мне? Зачем? И вот Джаганат пришел ко мне во сне. Я дал наставление, чтобы я отдал тебе свою дочь жены. И вот... Джедев сказал, что я нищий саду. Что буду с ней делать? Я на себя погромить нечем. Зачем мне жена? Я сказал, что это жена... Это указание Джаганатха. Вот я тебе ее оставляю, и... свою дочь и ухожу. А. А, Но ну, отец уже обещал Джаганатху, что отдаст, поэтому нарушить обещание. Нельзя было, поэтому он сказал, вот оставляем свою дочь и делай с ней что хочешь, и мы ушли. Да, это же девочка Падмавати звали. Она начала плакать, слезы текли, как э, потоки Ганги. И вот он посмотрел на эту девочку и почувствовал боль в сердце, что если это действительно указание Джиганадха, я не имею права ее выгнать. Я вас спросила, хочешь жить со мной? Я нищий, попрошайка. А сказал, что я не знаю. Это указание Джаганатха. Вот он отдал меня тебе. Поэтому делай со мной, что хочешь. Я никуда не уйду. И вот пришлось ее оставить. И с тех пор Джадев понял, я хотел отказаться от нее. Ему было очень неудобно думать об этом, что я хотел отказаться от нее. И сейчас я обнаружил, что у нее огромная бхакти. Какой бхакти у меня? Я думал, что я преданный. Но у вот, этой и... девочки еще больше преданности хорошо пускай живет. И вот после этого... Долгая история потом, не хочу подробно говорить о ней, Джейдев Госвами. Написал Гита Гавинду. Она была написана Джейдевы Госвами, не только Гита Гавинда. И вот он написал Гитаговинду, на очень знаменито стал. И вот царь Арисса он. Очень счастлив был, слыша эту Гита Гвинда. И вот однажды одна деревенская девочка была занята работой в огороде. Вот они что-то выращивали, ходили на рынок продавать. И вот она собрала баклажаны, пошла на рынок продавать и пела этот Киркиртан очень сладко. И вот она пела, она была полна бхакти. Сам Джаганатх пришел в этот огород с баклажанами, чтобы слушать эту Гита с с этой деревенской девочки. Джаганат пришел со своего дворца, чтобы услышать, услышать эту песню в исполнении и что дальше случилось. Пуджари обнаружил, Джаганат пришел грязный, но в огороде был. Ну, Баклажан еще колючий, вот он и в колючках был. И в итоге царь начал проститься и спросил Джаганатха, почему? Что случилось, почему-то в колючках грязились? Ну, пожалуйста, ответь. Иначе нам очень неудобно. Джаганатха пришел во сне и сказал, и пошел в огород с баклажанами чтобы слушать Гитагавинду, написанную джайдау. И вот я слушал там действительно, да, и с тех пор решил петь эту Гитагавинду для джаганатха. И вышел перед сном, Джаганатху поют, Гитагавинда Никого And там нет, только Джаганатхи Дарвадаси Те, кто посвятили свою жизнь Джаганатху, они замужние девочки с этого Ну вот сюда, Ашматуда, где этот огород, Баклажаны И вот с тех пор Гитагавинда очень Стало знаменито, и Джаганатхун всегда хотел слушать. Однажды царь Пури он написал догу Гитгавинду, он тоже был образован. Но не какой-то царь, непонятно какой, какой-то неуточненный, неизвестный какой. И вот какой-то царь, царюк, ну, написал Гитагавинду, хотел предложить Джаганадху на сутра. Пуджарья ну, обнаружил, что Джаганадху пнул, пнул эту Гитагавинду, она где-то валяется там. Напи Написано, то есть он не принял эту Гитагавинду, написанную царем. Они поняли, что да, Джаганадху это не нравится. И вот наш Наш Чадьев Госвами Он Пришел сюда Чтобы находиться в Майпуре В Новодипе И, И вот где Джагри там чуть в сторону пройти, там Баджанкутия никакого нет, просто место, оно, ну, как известно, как Баджанкутир да, в Госфаме. Он жил там, и это, это также место, где он написал вот этот киртан. Эта новость распространилась везде, в итоге царь Бенгала Лакшман Сен. Бангша. Сен, Бангша. Лакшман сен you know? И вот Балал И вот если в Амангукуре поехать в сторону Балал там можно найти place, место, где можем обнаружить этот этот м, дворец Лакшмансена сына был построен его отцом но я говорю во времени Лакшмансена и вот он находился там и не столь далеко где-то в Гасаме где-то в джунгли. и услышав это услышав ну, вот этот Кертан, он захотел встретиться с этим поэтому вот он переоделся в обычную одежду простого человека, и он захотел встретиться с Джайдам Госвами. пришел попросил прощения, сказал, что хочет обсудить что-то, и в процессе обсуждения Джайдам Госвами понял, что он царь. Ну, хотя не как себя не показывал царю, но как манера речи, настроение, манера. Дядя в понял, что он уже слышал что-то о нем, он понял, что он царь. И когда Лакшман Цен попросил его прийти в его собрание, он хотел назначить его царским поэтом. Поскольку в те времена Крамадит, Акбар и прочие Но, цари, они имели, бандитов, имели придворных пандитов, те, кто были сведущи в каких-то мантрах, в каких мантрах на, науках, и технологиях и прочем ну, Были какие-то ум, умные, необычные люди при дворе. И он предложил Но, этот пост Джаде Вагасваме. И Джей Дхагасвами сказал, я, я не, не хочу разговаривать ни с какими материалистами, материалистами поэтому вот, беру и ухожу отсюда завтра с утра. Что говорить о том, чтобы работать на целях. И вот Джей с вами хотел уйти из Бенгала, и Лакшман цент попросил, что я не буду с тобой больше встречаться, я обещаю тебе я не буду встречаться больше с тобой, но пообещай мне, что ты будешь жить в моем царстве, в любом месте. Могу тебя Бадзин построить. Вот Чхамбахати он построил там брат Гадаткар-бандита. Поклонился там, и он потом он получил это место. И вот он в общем, там постарал Божжина Кутира. Выделили ему большую кусок земли, сад. Сказали, чтоб жил там. И, и, и, ну, чтобы хотя бы утешением будет, что вы столь великие поэты. Саду, Кришна Бхакта, хотя бы живете в моем царстве. И там нечто случилось. Джайдафи подавать начали поклоняться Радамадову и забыл сказать вам, что Радамадов явился перед Джадевым Госвами из воды реки Аджай. To chapa. Chapa worshiping Because there is special И вот они поклонялись there, you know? в So там особые okay, you know, Золотого цвета. И, и вот он предлагал их каждый день, поклонялся. И однажды Джайдар и Падмавы обнаружили, что Радагавинда они слились воедино и стали золотого цвета. Радамадов, он и стал Горанг, и Он благословил они оба упали без сознания. И после этого Гуранга Махапабу прикоснулся к ним и сказал, что вы оба великих преданных. Вставайте, я очень доволен вами вашей поэзией и вашим настроением баджана. И вот я, вы не знаете, что это золотая аватара Гуранга очень вскоре явиться в этой даме в Навадибе. Может вы физически не будете уже здесь, поэтому я явился вам, чтобы показать мою золотую форму и я предлагаю вам эту необычайную прямую столь трудно и поэтому в виде чувства санария брахмана и его варенда, во врендавание. И когда они говорили этот санария, когда Махапрабху был во врендавании, в Адикеш, в, в Мадхуре, и вот они поклонились друг другу. И сказал мне из вопросов, а, Госсай, «Я думаю, у, у вас есть связь с Мадовиной Пурипадом». Смотрите, как, что, поскольку без связи с Мадовиной Пурипадом достичь такой прамы невозможно. И да, действительно так, без Гуранга никто не может дать эту Праму. Ту прайму, которую вы можете обнаружить в жизни, билла мангл такура, она тоже уникальна. И вот в течение 85, 850 лет он в медитации Содерцал Лилы Радагавинды. И вот вопрос в том, что Гуранга Прабху дал ему указание, что вы можете отправиться в Джаганатхапуре. Почему? Нет, идите в Пури. Зачем? Почему? Мы не хотим пойти в Пури. И вот вы ха, мы хотели уже пойти в Пури, поэтому давайте идите. И вот они отправились в Пури, хотя они не хотели уходить и в Пури все, что случилось вот, с Гитакавиндой. Но хорошо, говорится, не придержится хронологического порядка. И вот, в общем, с этого Чапахати они отправились в свое старое место. Кендра Билваграм на берегу реки Аджай. Но какое-то время там находились, потом в Пури отправились на я. Хочу сказать о практическом. О том, что Гитгобина была написана Джайдевым Господом, там в Кендрабилуграме. Speaking about this thing. Going, though, И вот какие-то Говинда начал писать ее, no денег у нее не было no тогда, money, он ушел на подаяние. The Like like Lajmi, и Падмавати она you know, была подобна Лакшме. И вот день и ночь. В общем, все, что не собирали, на подоение приготовили, предлагали. Джей uh в -huh. начал писать там, и однажды он сказал своей жене, что я хочу написать что-то, но не могу. Как это возможно для меня написать? Так, но внутри своего сердца это приходит. Я беру перо и хочу написать, но не могу. Почему? Поскольку нечто необычное я вижу, поскольку те, кто ну, как в вьес, Йосадев, Туласидас, такие великие э, авторы, они пишут не из своего ума или памяти. Все они просто описывают то, что видят Туласидас, все Рамлилы, которые он созерцал, он описывал их. Ну. Джаджи Дхагасвами, то, что он пишет, это не значит, что он что-то придумает или пишет по памяти. Нет, это не, не то, что произведено на фабрике его Он описывает то, что видит, но он он, он, он вот не осмелился написать то, что видел, как Кришна прикасается к лотосным стопам Радхани и ставит их к себе на голову, и вот это его смущало. И вот он думал, как-то, возможно, в Кришна, он э, поместил стоп Радхани к себе на голову, как это, не могу такое написать. Потом подумал, что, может, что-то не так, лучше я оставлю то, что пишу, и пойду ну, при омовение в реке Аджай. И потом приду и поем, и посмотрю, что дальше делать. И вот он пошел, дядя Агуссава уже ушел, чтобы принять омовение в реке Аджай. И вот тем временем Бхагаван Кришна Принял форму э, of... джайдева, постучался, жена you открыла it? тот и пришел. Ну, только он недавно ушел и тут вернулся. «О, баба, вы пришли, да, вы только что сказали, что пошли на Гадгу». Он сказал, что я пару строчек важных вспомнил и... Допишу, помоюсь дома, уж так и быть. И, и поем. И вот Бхаган Сикришна, форма Госвами, он пошел в комнату, сел, написал то, что Джаджав Госвами колебался написать. Он это все написал, и после этого он... Ну, Падмавати думала, что это он пришел и что чудесно, каждый день Падмавати массировала стопы джайдева, но сегодня чудесно, она чувствовала какое-то необычное чувство, когда она прикасалась к стопам своего мужа, какое-то необычное чувство возникало и какая и какое-то чувство экстатической радости. И лицо его мужа тоже вроде то же самое, но все же какое-то сияние там. И вот он думал, что же такое, и потом он уснул. Подмама тебе пришла, я, я доела, он, он после того, как поел, он уснул, и вот она пошла, да есть просад за ним этим временем, пришел этот настоящий. И вот постучала, открыла и увидела, что жена уже ест перед ним. О, подма, ты сама сошла, ты ешь перед До меня, никогда такого не было, что ты говоришь. Ты же пришел, принял Мавинин, написал, пошел спать, и поэтому я тут Ян как что-то несешь. И вот Джайда Гусами зашел в комнату и увидел, что потому что написаны были те строки, которые он колебался написать. Дэхи пара баллама мудару. Эраде, дайами, you give your lotus feet on my head because I am burning my body. My body, body, fully burning. If you are not going to keep your lotus feet on my head, I cannot live. Jalathi vahin darunno kadunanalo haratutadu pahit vikaram priyacharusile madu pahnama. So Krishna Ruk. after Кришна, uh, чтобы Джайдев не сомневался, Кришна оставил какие-то свидетельства своего прихода, чтобы Джайдев не сомневался и не подозревал ни в чем свою жену. И, и вот это в виде написанных строк, еще какие-то мелочи. Джейдер был восхищен, и вот он начал есть остатки пищи своей жены, что ты моя гуру. Кришна пришел и благословил тебя. Я лишён такой милости, поэтому давай я даем то, что ты не доел. И вот он начал Все это съел и начал. И еще пошел на улицу кричать, что люди, смотрите, насколько удачлива моя жена. Вот остался просадцем овощи Кришна. И вот Джадава Госвайм потом решил уйти в даван, навсегда. Но как Джадава мог уйти, он, он был в таком состоянии, в необычном. И, и, и вот как, как же, до времени, давно она в таком состоянии дойти, ну идти сложно было и не нить, это сложно, вот она как-то его вела, и в итоге что случилось? Падмавати же не могла контролировать своего мужа, поскольку он например, был преисполнен Прамой. И вот иногда он падал без сознания, иногда вставал, смеялся, иногда танцевал. Это невозможно было все это контролировать, и вопрос. еще, ну, идти надо было далеко, тысячи километров. С этого с Кендра Грамма до Вриндавана, чтобы дойти, это где-то тысяча, сколько там? 1600 тысяча шестьсот лет километров идти пешком причем не было тогда транспорта одни и повозки бычьи все же это было желание мужа отправиться в Риндаван и в итоге и вот достигли области Браджа-Мандала и Джейда Госвами, он, Радда Говинда, и он увидел Радда Говинду стоящим под деревом Кадамба. Джайдав он побежал, чтобы обнять лотосные стопы Кришны. Но Джайдав Госвами добежал до границы Вриндавана, и вот увидел, что везде отпечатки стоп Кришны, как на них наступать. И вот так стоял на границе с Вриндавана, с замешательством. И вот упал без сознания, приполняя всех его чувств в помогла мужу, и э, вы не знаете состояние джайдев Госвами, и очень сложно. И таким образом в итоге джайдев Госвами вошел во Вриндаван, и там Мандир Джайдава Госвами во Вриндаване И божество, к которому он поклонялся, это Адамадов, сейчас можно найти. А Адамадов в там в Джайапуре, Говинда-Мандир и Гопинад. Не, недалеко Говинда-Мандир. Если из Гуминдамадии вы хотите отправиться, до Гапинатха, там недалеко, но до короля, от Маддамаха надо далеко, часа 4, 4 ехать. И я был это изначаления в Вигаха, в я уже видел ее. Да? Это далеко. Из Джайпура можно пойти. Это Вигаха там. и в Адам И вот Джадам Адам Адам Адам И Адам Адам Адам Адам Адам Адам Адам Адам Адам Адам Адам Адам Адам с Адам Адам Адам Адам Адам Адам важную роль на пути нашего Рупануга Рагануга Баджан. Если я скажу Рупануга Баджан, люди могут возмущаться, поскольку вами еще не было, еще не явился, поэтому Мадхурия Баджан, можно сказать, такого более общего понятия. И вот как Гаранга Махапрабху, он ушал наслаждался вкусом этой разы внутри Гамхиры. внутри гамхеры последние 12 лет его вот только слушая харикат с лотосных уст Гасай и Рамананды Махапрабху он выжил. Не, не было никакой другой поддержки. Махапрабху выжил, поскольку эти двое преданных Лалита и Вишака, Они говорили Харикатху и совершали Киртан, что это было, особо они говорили на сокровенной тему. И вот Джайда Гусвами написал Гитагавинду, и в читании Чайтамити, написано Махапрабху, вышел благодаря слушанию этой Гитагавинды Джайдава Гасвами и слушая различные, различные татвасиданту от Видеопатии Видеопатии из Митхилы Аббихара Араксаулова происходит, где места из Ситадеви на, на границе с Непалом находится это. и вот Митхила это царство Митч Джанак Мухараджа. Он оттуда происходит и наш Адвайта Гусай обнаружил. И вот и, на день явления Адвайта я вот более подробно расскажу об этом. Я от Адвайта Госаи он хотел отправиться на паломничество. В итоге он встретился с передными в видеопарис, в видеопарис, в видеопарис. Я и в видеопатии был восхищен встрече встреча с ним. И... Вот у меня есть старая книга, ее лет сто. Но не читаю ее, просто держу, держу ее при себе в своей библиотеке, и вот Махапрабху день и ночь. Он вкушал вкус этой в И Гитагавинда есть особо. И что ж там это особо очень сократно. Там описываются сокровенные лила. Радагавинда -Рада обычные люди, у них нет, у них нет права слушать об этом, они могут превратно понять, и приватно понять, это станет причиной их падения, какие-то люди неправильно говорят, говорят то, что, что в обусловленном состоянии можно слушать эти возвышенные люди, и все пройдет само собой, но с челла Пабхупат Бхакти, Человеки Шавгаса Маха Сарупагасами, -джи Джива Гасвами, они не, никогда не говорили And ничего подобного. То есть не может быть такого, что какой-то сахаржи полный вожделение. И вот, вот, это и, и вот в Расалиле есть такая шлока. Много раз до этого я говорил, чтобы опровергнуть утверждение Сахаджи. И вот это, на, на основе этой шлока Вараса Панчадьяи mm -hmm. И mm -hmm. вот эта шлока знаете объяснение этой шлоки отца то это станет причиной вашего падения. Но если вы будете слушать объяснение этой шлоки из должного источника, то тогда вы сможете выжить, более того, совершая служение, достичь более высокого уровня. Это не какая-то гимнастика или какая-то зарядка что можно трени тренироваться и чего-то достичь. Нет, мы должны служить тем парамхамсам Вашнавам, которые уже находятся в Мадхур-рате. А и есть много различных парамхамс. Они могут быть разделены на три категории. Первая категория, вторая, третья. Какое парамахамса? Я хочу прояснить, что те, кто Парамахамса Ачари Сада и те, кто у кого есть Матху -Раса, Рати, я хочу, если вы будете служить им, мы должны... И наше сердце должно быть в гармонии с тем Парамхамса Гуру. И Сева, какое служение, имеется в виду здесь просто купить каких-то продуктов, это мало. Наше сердце должно быть в гармонии с этим Парамхамсой, как Гуру Кишудас Бауджима никогда не принимал никакого служения ни от кого. Если кто-то отдавал ему какие-то продукты, цветы, фрукты, овощи, он И перед тем, как это принять что-то, он смотрел, кто это дает. Если кто-то наставил, он отдавал это корову. Или вам шевада с кто-то отдавал ему какие-то фрукты, овощи. А у него божий кутер был такой открытый, без окон и дверей. Ел, если какой-то бык, бык заходил, ел арбузы там, и прочие овощи, которые ему принесли, то только он говорил, ешь, ешь, один, чер... один вор дает, другой забирает. Вот это на на дакском диалекте. Somebody insulting me. And again, that man, you know, who is crying day and night, staying in bed and you know, sending brother everything. Maharaj excuse me, I have done such it. He's Just this. You know, previous days. Uh, one day before, previous day, came. Everything. Crying and crying. I said, You I cannot take even one single price upon you. You go and rectify your heart. I excuse you. I never bind. И вот пример вот Ашутхама, был хотя был прощен Панчепандавами. Особенно там впаде. Ютисхи Махараджи говорит. Вот спросили, что с ним делать. Дарпади сказал, прощай его. Но Хотя он убил пять его сыновей. И вот Панчапандова, Вашнава, они простили его, но Кришна до сих пор не простила Шадхаму. Он до сих пор совершает Баджан Пишай Кришна так и не простила его. Я тоже сказал, но кто -то... сказал, хорошо, что ты кого-то простил, но этот человек все равно просит прощения до сих пор. Но, да. Если воля Кри Кришны, что кто-то хочет оскорбить меня перед всеми, что делать, я живой. Honor, me, me, so <существом> вот поэтому я не переживаю о таких вещах и что случилось. И таким образом мы должны служить лотосным стопам такого возвышенного вража-расика. Мы должны служить вража-расику в бхакте у которого уже есть вараджарас, тот, который достиг ее. И это служение мы должны совершать от всего сердца, чтобы Парамахамса одобрил это служение. Иногда это Но мы делаем что-то, думая, что объект служения будет доволен этим. Но лучше спросить, что ему надо. Чтобы служить Махаправушу, надо узнать, что ему надо узнать желание его сердца, поскольку не поймет, что внутри его сердца, просто дав какие-то деньги или еще какие-то материальные вещи, это мало настоящее служение. Значит, чтобы он был доволен нашим служением. Человек использовал такое слово, которое значит пол, полностью, полное одобрение, без всяких отклонений. Если кто-то успешен в том, чтобы служить такому великому преддому, у которого есть вражераса, то тогда, несомненно, он достигнет такой же Прамы, как в случае с Ишарапурепадом. Это прямой Лайк. пример. Лайк. И вот Ишарапурепад, почему он, он обрел такой, такой же према, такой же према, которая была в сердце Мадавенда Пурепада. Ишарапурепад, когда видел, и что темное, Фир? увидел темную, увидел просто облака, похожее на цвет Кришны, но уже упал без сознания. И вот Виша Пурипад, он был успешен в том, чтобы служить Мадхаведу Пурипада. Почему? И также в этом материальном мире, если какой-то материалист говорит что-то вы не верьте им. Нужно смотреть на учеников, которые обрели полную милость на Некоторые оценивают по каким-то внешним материальным признакам, но это глупо оценивать Гуру по каким-то материальным признакам. Главное, что мы должны понять, что кто обрел милость Шилакиша, Гасая Махараджа, например, или милость Шидадада в Гасая Махараджа как мы можем выяснить внешние мало внешние какие-то оценки, это неправильно, гораздо важнее выяснить, чье сердце находится в полной гармонии с гордовым, и тогда вы увидите, что, хотя он может внешне быть достаточно далеко на его сердце, его суждение, его слова, его чувства, но Такую же, как у Гурдева, но мы материалисты всегда совершаем какие-то ошибки. Подлинные ученики Гурдева никогда не говорят так, что я ученик Шива Бхагавад Подвида Гусея Махараджа. И это неправильно. Гораздо лучше вести себя так, чтобы у людей было, людям было бы интересно узнать, кто же его Гродев, чтобы они сами у них возник вопрос, кто же Гродев такой великой личность, как Рубиц, они никогда не прикрывались своим Гродевом. И вот даже многие не знают, кто Гору Рупы и Санатаны. Рупа Госвами получил дикшу от Санатаны Госвами, Джио Госвами, от Рупа Госвами. От Санатаны Госвами получил дикшу от... Я говорил много раз Брата Сарабама Батачари, в виде Вадчаспаде Он написал вот эти стихи, никто не знает. Если спросить, мало кто знает, поскольку люди заняты каким-то гуруизмом, что мой гуру, мой гуру. Из-за того, что нет, у них нет осознания, поэтому всякая борьба происходит. Если у нас есть какое-то богатство, подлинное сокровище. мы Будем стеречь его, не ходить, хвастаться всем подряд. И в этом наше сокровище, духовное сокровище. И вот Сила так говорил об этой свиданте. Сила Бхактинонтаку сочетанно Бхактинонтаку говорит то, что в вы не можете обрести ее, читая Книге. И вот так вот говорит, нет, мы не можем. Это не та процедура, через которую можно обрести враджа Праму. Чтобы обрести враджа Праму, есть одна единственная процедура. Это она подобна заразной болезни. болезни. И вот так, если вы не обретете связь, придете в соприкосновение с преми-бхактой, то эта према, она появится в вашем сердце. Шилл он так вот приводит пример, как два облака, они а когда встречаются. <смешивания> И вот Бахтинон такой приводит этот пример, что когда два <смешивания> облака встречаются, то они обмениваются зарядом в процессе Мол, молния возникает в связи с разницей их заряда. Вот. И также, если кто-то по-настоящему хочет обрести Ваджа Прямо, если он придет в соприкосновение с таким Ваджа Расика Бхакта и с настроением служения, и также если этот саду а одобрит его служение, его, его, этого собака, его служение, то произойдет обмен. то мы обретем эту Прямо. Это зовется также Прямо Рогой. То есть такой буквально болезнь, прямо без которой фраза, прямо невозможно, читать книги или слушая каких-то сахаджив, ачарьев, обманщиков, мы ничего не достигнем. Бховчина такого говорит, я могу показать вам, вот мы опубликуем статью вскоре. И вот там говорится, что это Враджи Если мы, Сахаджи, говорят, что мы можем читать уджалани, ламани, раз и прочие возвышенные книги, но Шила такого, что говорит, я могу показать его комментарии. Я же, ну, мы написали, написали уже написали, если бы написал, много статей на эту тему. И он, говорит, что он говорит о людях, если кто-то говорит, что может научить вас в разорасе, Шила кто говорит, что если кто-то может научить вас в Раджарасе то он так говорит, что такие люди обманщики. Это невозможно, поскольку это вот не обманщики. В Раджараджарасе разраз... никогда нельзя научиться, вновь в процессе искренне севы автоматически Тараса явится в нашем сердце, естественно, нам нужно иметь связь с какими-то подлинными саду, которые уже имеют это в а научить в Раджирасе невозможные люди, обещающие это, а не обманщики. Вот в Джава Дарме в Шатани Чиш это описывается, И также в Бхахтивинот баби пишется, все Си и вот, Бхатхайвайба. И вот, Бхатхайвайба, и и вот, в нельзя научить кого-то. И вот, если мы любим джейдов Господь, всем сердцем, если наше сердце позволяет... А если наше сердце полно материального возделения, а мы пытаемся выставить себя, как Бража Расика, это всего лишь обман. Но кого же мы обманываем? Мы обманываем себя. И вот Бхагаван не может дать вам больше шансов. быть осторожны. И вот, смотрите, дядя в он пишет, если буду говорить об этом, это долго, достаточно обширная тема, что Гуранга Махапрабху сказал, что его, или, то есть, и прочее это нечто очень сокровенное, где все спу, Когда Кришна не пришел, а Кришна пообещал Радхарани, что Он придет, но не приходит, и вот весь день, всю ночь Радхарани все организовывала, а Кришна не пришел, Радхарани плачет, и после этого Кришна, когда пришел в Радхаране, она выгоняет его из-за таких приполняющих его ее чувств. Вначале нужно показать, доказать, что вся материальная кама, все материальное возделение оно ушло с нашего сердца. И тогда я могу что-то сказать. Иначе это не наставление силы Пахупады. И силы и вот это великолепное, сокровенная прама. поскольку как у любовь можно найти в этом материальном мире? Это обычная материальная любовь, это искажено отражение то и любви на голоке, И на голоковрендования. Это любовь, она Уникально, великолепно, без, безупречно. И а, в этом, а это искаженное отражение этой матурации. И вот если мы в материальном мире это как бы чем-то плохим считается все будут презирать вас. Но в индийском это обществе если вы вот если посмотреть на берегу озера на нем дерево пальма например стоит на берегу если посмотреть на это отражение то наоборот будет то есть на земле это дерево корнями вниз, а этим верхушкой вверх а в воде оно отображается, отражается наоборот head of это palm tree, you can buy more должно more наивысшее into the почтение. Но в материальном мире это наоборот не ваша дело. океан, очень он бесконечен. So, So И мы всего лишь to обсуждаем to малую часть <связь> от всего. Ч ⁇ текшита бота